Сегодня утром я выдал ордер на арест народного мстителя, известного как Человек-паук. Сражайтесь за то, что важно для вас. Даже если не все получится. Ради чего же еще жить на свете? Ваша помощь. Твоя и трех других пауков. Прошлое, которого никогда не было. Альтернативное настоящее. Которая, возможно, никогда не наступит То есть вы из параллельной вселенной? Друзья, вот оно, доказательство Настоящее имя Человека-паука Питер Паркер Тебе дали редкий дар, Питер Чем больше сил больше не ответственность. Я тебя уничтожу! Рада снова вас видеть, Федор. Ты был моим другом. И ты предал меня!